Глава пятая. Про деньги. Сколько вам нужно для счастья? Если вы связываете наступление настоящей жизни с моментом, когда у вас накопится определенная сумма, вы рискуете пропустить свою жизнь или надолго отложить ее. Большинство делает это неосознанно. Разберемся, сколько вам нужно для счастливой жизни, жизни по вашим правилам. Запишите ту сумму, при наличии которой, наконец, начнется ваша настоящая прекрасная жизнь, какую вы хотите. С какой суммой на счете в банке она ассоциируется? Записали? Теперь вспомните любой будний день из вашей нынешней жизни на этой неделе, можно сегодняшний. Нужен день, который уже прошел. Раскройте блокнот. Вам понадобятся обе соседние страницы. На левой напишите расписание этого уже прошедшего дня. По часам подробно распишите, из чего он состоял, начиная с самого вашего пробуждения и до конца. Назовите его Мой день из жизни с определенной цифрой на счете Как вы понимаете, нужно указать сумму, которая у вас на счете уже сейчас. Готово? А сейчас переместимся на правую страницу. Назовите ее Мой день из жизни с цифра, которую вы хотите на счете. Посмотрите на ваш расписанный слева день и точно так же по пунктам с утра до вечера перепишите его в новом варианте, как если бы искомая сумма у вас уже была. Как бы вы его прожили? Что бы делали? Когда доделаете, посмотрим на результаты. Очень интересно. Вы увидите, что в новой прекрасной жизни изменились два компонента. Один связан с вещами — то есть материальной частью. Например, вы проводите вечер на своей яхте или живете в собственном загородном доме или покупаете билет на космический корабль. А второй компонент будет связан с образом жизни. Назовем это качеством времени. Люди пишут об этом так. Провел три часа на прогулке с детьми. Взяла ноутбук, работала в парке, на пляже, в кафе и так далее. Двухчасовой ланч с друзьями, мужем, женой. Провел важную встречу и вечером улетел на пару дней в Рим погулять. Сходила на мастер-класс по... Я хочу, чтобы вы посмотрели внимательно именно на время. Ведь жизнь — это время. Это то, что вы делаете, как при этом себя чувствуете, с кем проводите свои часы и дни. И об этом вы и написали на правой странице. А теперь представьте: я сижу с Ромой и дочкой Аней в кино, и мы весело смеемся. Я наслаждаюсь каждой минутой с любимыми людьми. Я бы сделала это, будь у меня миллион. Бесспорно. Сегодня я взяла собаку Эльку на прогулку, и мы с ней пробежались под солнышком. Я бы делала это, будь у меня миллион. Да, сейчас я пишу эту книгу. Я бы делала это, будь у меня миллион. Еще как. Вечером мы пойдем ужинать с друзьями, и я предвкушаю обмен новостями и задушевные разговоры. Я бы делала это, будь у меня миллион. Уловили мысль. Большинство лучших и самых ценных компонентов нашей с вами миллионерской жизни у нас есть уже сегодня. И вы, не имея пока той вожделенной суммы на счете, ровно сейчас можете начать жить так, как мечтаете. И эту жизнь вы могли бы бессознательно откладывать до наступления этой суммы. Определите, чем интересным вы могли бы заниматься, если бы могли себе это позволить. И решите, как уже сейчас встроить это в вашу жизнь. Не откладывайте больше. Качество жизни не связано с деньгами так сильно, как мы обычно думаем. Мы привыкли считать, что сначала нужно добиться успеха. И это сделает нас счастливыми. Ровно наоборот. Став счастливым уже сейчас, прийти к успеху будет гораздо легче. Практика. Посмотрите на свой план недели или месяца. Включите компоненты настоящей жизни уже сейчас. Просто поставьте их в расписание, как обязательные пункты. Живите счастливыми. Главное. Жизнь — это время. Это то, что вы делаете, как при этом себя чувствуете, с кем проводите свои часы и дни, чем интересным занимаетесь. И в ваших силах начать делать это уже сейчас, не откладывая. Старый блок. Откладывать наступление настоящей жизни до обладания определенной суммой денег. На самом деле, к деньгам привязано не так много, как кажется.